Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты откуда? Здравствуйте. А? откуда ты? С Москвы? А -а -а. О, вот, а. Я с Москвы. А, -а, -а. а я а из города Новая, а, -а, -а. Новая. А, -а, -а. а я по тебе вижу, что ты тоже по теме, да? Ну так. Немного, немного. Но, ну... но нет, не переигрываю, не чаще двух. Я раз. тоже, тоже, да, да. Согласен, да. Blah. Blah.